приветствую и очередной спонтанный ролик просто вот как-то скажем так захотелось поговорить что ли да все верно захотелось поговорить но не просто с самим собой а именно с вами и да абсолютно справедливое будет замечание что но это же не общение это монолог да все обстоит именно так это просто монолог потому что захотелось Просто я, что по сети, что в реале, довольно редко с кем-то общаюсь. По работе не в счет, я имею в виду полноценное нормальное общение. Это не часто происходит, довольно редко, и поэтому бывает порой, что хочется поговорить, что ли. Интроверты меня поймут. Но почему тогда бы не сделать формат стримов? Ты ж будешь общаться так с людьми. И снова верно. Однако формат стримов, боюсь, мне не подойдет. Не-не-не-не-не. Не потому, что я криворукий идиот, который не сможет настроить стрим. Я надеюсь, что я не совсем криворукий. И скорее всего, хоть как-то, но я смогу разобраться, что к чему. Будет работать, наверное, криво, хреново, но будет. Нет, дело в другом. Дело в том, что я не смогу общаться. В смысле, нормально общаться. потому что что ну во первых просто на какой-то фон смотреть не думаю что будет особо вам интересно должно что-то происходить на экране наверное. что происходить да хоть блин во что-то играть приличия ради или пустить зацикленную заставку но опять же смысл от нее когда что-то происходит на экране это же веселей а я не уверен что мой компьютер полноценно сможет это все дело вытянуть рожи светить я не собираюсь поэтому вариант с вебкой также пролетает а кроме этого не хочу вас мучить сильными фоновыми шумами которые улавливает мой микрофон и но ну даже это черт бы с ним ладно окей. проблема самое главное в другом у меня проблемы с горлом и с носом эм, в общем у меня проблемы с носоглоткой нос у меня постоянно что называется течет неважно болею не болею постоянно вот что-то там мешается что-то там оттуда вытекает периодически порой чаще порой реже но все-таки с носом если более или менее понятно у меня там так называемый вазомоторный ринит. сосуды воспалялись закрывало дыхание, и я не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть. Самое мерзкое, если подобное творится ночью, когда ты спишь, потому что через каждые 10 минут ты просыпаешься примерно так. Но благо с этим более-менее или менее разобрался. Дышать могу, периодически, более-менее. А вот что с горлом, я так и не понял, потому что я часто кашляю, болею, не болею, простуда, грипп, ничего не имеет значения, я постоянно кашляю, порой удается держаться так, что практически это незаметно, порой как из пулемета, в чем причина, мне никто не смог объяснить. Я обращался несколько раз в разные клиники к разным лорам, все нормально, иди, все хорошо, иди, я не знаю что с тобой, иди. Более или менее внятный и логичный, так сказать, ответ я получил э, следующего типа, что задняя стенка горла у меня истончена, она рельефная, поэтому и легко раздражается от соленого острова сладкого от пыли. Немножко более или менее полечившись подручными средствами, оливковым маслом точнее дважды в день, я смог это дело немножко разгладить и кашля уже не так люто, как еще где-то 5 лет назад. А тогда, между прочим, я кашлял так мощно. Просто ужас. Как будто я курильщик лютый с 20-летним стажем минимум. Выкуриваю по 3 пачки в день, еще и рак легких сверху. Еще и ношу с собой так трубу небольшую, чтобы в нее кашлять, дабы усилить эффект. И даже вот работая до недавних пор в клинике, я там обратился к Лору, у которой стаж работы почти что вдвое больше, чем мне лет в принципе. Она работает примерно лет 45 по данной специальности. Она посмотрела, что-то там мне сказала, назначила кое-какой типа курс лечения и в итоге, да, как вы понимаете, не помогло. А потому что это за хреновина, я не знаю. И не думаю, что мои всякие... Будет вам приятно слушать. Поэтому лучше без этого. Ах да, что хотел бы сказать, вот помнится мне кто-то из подписчиков предложил как-то разнообразить контент, чтобы было что-то помимо вот основных видео, желательно что-то чтобы посмеяться, вроде бы там так было, точно не помню, а искать сейчас лень, потому что одних лишь чтений и комментариев, ну как бы хоть что-то для разнообразия, но еще бы, пока ничего лучше я не придумал, кроме вот подобных может быть возможно разговорчиков. В чем суть, под этим видео, исключительно под этим, под другими не в счет там я может быть что-то откуда-то буду брать иногда но это не точно так вот конкретно под этим видео если нужно задавайте абсолютно любой вопрос если вас что-то вдруг интересует давайте попытаемся может ввести подобный формат если это вам конечно нужно если это вам по какой-то причине будет интересно поэтому сперва напишите интересно это вам или же нет нужно это делать или же ну его нафиг продолжаем пилить как пилили до этого если ответ положительный то задавайте Давайте вопрос. Как я сказал, абсолютно любой. Даже если захотите спросить, как у тебя дела, ну спрашивайте. Когда появится мне желание, когда накопится достаточно вопросов, я сделаю продолжение. Опять же, если это будет нужно. Возник еще вот какой у меня сейчас вопрос. Мой друг агитирует меня на создание второго канала. Не-не-не-не, не, не, не, не, не. не какой-то шарабара лайф или же шарабара влог. Это брехня, оно мне нахрен не упало. Фишка в другом. Сделать второй канал, посвященный видеомонтажу. Да, да-да-да-да-да, вы не ослышались. Видеомонтаж от меня. Но у тебя нет монтажа, ты просто делаешь слайд-шоу. И вы абсолютно правы, если подумали, или сказали, или написали так. Да, я делаю просто слайд-шоу, но надеюсь, что порой, если смогу что-то придумать, если смогу что-то сделать, то буду пытаться что-то добавить в видео. Как, например, я сделал со вступлением к ролику про демонов. Там, конечно, ничего такого сверхъестественного, ничего заоблачно какого-то крутого, но, тем не менее, для меня на данный момент это круто. Как я уже говорил, компуктер у меня несколько слабоват, хоть и коровой сегмент трехлетней давности, но слабоват. А потому что-то такое сложное и тяжелое, особенно After Effects, это проблематично. Но тем не менее, какие-то простые вещи, ну что, например, как сделать эффект печатающегося текста в Adobe Premiere Pro. Без плагинов, без сторонних программ, не в After Effects. Я посмотрел несколько и нашел лишь одну такую нормальную обучалку. Но там было так отвратительно все подготовлено. Ядрен-матрен. Даже мое эхо в видео не так бесит. Я его Музыкой пытаюсь как-то прикрыть. Оно, как мне хочется надеяться, не так прям уши режет. А там девушка была. Да, неважно, девушка, парень, очень часто встречается следующее: кто-то обучает видеомонтажу. Но при этом, при этом, а видеомонтажер, по сути, должен хоть немножко уметь обрабатывать звук. Хотя бы избавиться от фоновых шумов. Ты должен это уметь делать. Часто попадаются видео, где звук настолько отвратительный. Как бы так сказать, дабы было понятно. Словно человека поставили на четвереньки, засунули микрофон ему в задницу, потом подошли спереди, открыли рот и кричат ему прямо в пасть. Притом громко так кричат. Вот как-то так я могу это охарактеризовать я нахожу несколько странным, что люди, которые взяли на себя, скажем так, смелость обучать видеомонтажу, не могут хотя бы со звуком разобраться. Это во-первых. А во-вторых, а во-вторых, исходя из того, как она показала эффект печатающегося текста, то я воспользовался данной методикой, однако сделал ее немножко логичнее на самом деле, потому что у нее он выглядел как... Видно, что просто очень быстро появляется текст, но он идет ползком. Не печатание идет, а вот, во, вспомните бегущую страну вот что-то в этом духе я конечно не эксперт но это слабо похоже на печатный текст и потому у меня такой вопрос с вероятностью 94 процента я этим займусь уже более-менее кое-какие наброски я сделал а потому скажите интересно ли вам это потому что если вам это интересно а там будет помимо этого ну, такие простые довольно вещи как сделать глич эффект то бишь помехи простенькие примитивные но тем не менее как сделать эффект мерцания и все в том духе помимо премьера будет и что-то простенькое по After Effects, потому что он жрет очень много и у меня комп я не хочу чтобы он у меня сейчас сгорел будет также адоб иллюстратор которым можно делать векторную графику для например логотипа то есть мое око саурона я сделал именно там также audition для самой примитивной такой обработки аудио и кое-что из фотошопа потому что я хочу им овладеть может что-то потом еще добавлю не знаю но вот пока что ориентировочно 5 программ как гласит восточная мудрость но ну, вроде бы она восточная обучая других учишься сам и поэтому я смогу сам себе давать волшебный пентель чтобы что-то изучать не раз в 2-3 месяца пытаться что-то сделать и чему-то новому научиться а значительно чаще и поэтому вопрос интересно ли вам это если кому-то это любопытно то дайте знать и я когда все подготовлю и сделаю где-то наверное хотя бы два видео проинформирую в одном из подобных вот разговорных роликов вас и дам ссылку если же вам это не интересно то в таком случае здесь буду молчать и просто отдельно от данного канала буду фигачить далее немножко агитации как вы знаете у канала есть группа в и почему будет не лишним туда вступить потому что как я обещал в одном из своих видео я планирую развивать группу в общем-то даже в какой-то степени отдельно от канала и уже готовятся первые посты спойлер они никак не связаны в данный момент ни с каким роликом из канала да кое-что будет взято из роликов либо какая-то дата с более подробным объяснением они а просто мимолетным упоминанием либо какой-то термин либо что-то вот подобное но хотелось бы больше делать акцент именно на материале о котором вообще ничего не было сказано ни в каких из видео то есть должно быть как мне кажется тем не менее познавательно и скажем так дополнительное расширение кругозора может не будет лишним так что переходим вступаем и уже думаю 1, ну да 1 февраля начнут выходить посты как часто не знаю два в день будет выходить а дальше посмотрим удастся быстро находить новый материал будут значит чаще появляться не удастся так быстро находить ну значит не судьба помимо этого если у кого-то есть также желание можете мне предлагать идею для роликов не только в комментариях под видео но также и в личных сообщениях в как уже пару человек сделали и с пары других человек я в том числе и пообщался без каких-то там предложений по видео а просто вот банально привет как дела так что можете туда тоже писать так что еще я хотел сказать а помнится был вопрос касательно нового видео на тему личности дескать когда выйдет it's done when it's done ну а если на самом деле я не знаю точно выйдет весной это вот однозначно разорвусь сам себе сердце вырву но весной оно будет готово но когда весной пока сказать не могу потому что не знаю ибо вместо того чтобы сидеть готовиться там нужно посмотреть видео их поменьше чем к наполеону но тут будет много книг которые надо прочитать и некоторые из них зараза большие а я вместо того чтобы этим заниматься эм, одновременно сейчас читаю получается три или даже четыре книги которые никак не к будущей личности не относятся, и помимо этого еще своим первым хобби занимаюсь, дабы оно не стало заброшено да в общем весной весной будет личность какая именно не скажу узнаете из тизера а он будет готов когда наберется материал хотя бы А не как с наполеоном где я только на середине материала решил на азарте надо сделать надо сделать все все все нет сейчас я подойду посерьезней к этому когда будет материал когда я его скажу грубо превращу в сценарий тогда возьму за тизер и после этого вы узнаете кто будет следующей личностью но дам подсказку это не политик это выдающийся даже великий ученый 19 20 веков кто именно можете гадать можете не гадать как хотите даже если вы угадаете я вам об этом не скажу Однако, дабы как-то нивелировать то, что я вас не информирую касательно будущей личности, я дам кое-какие другие спойлеры, а именно касательно будущих рубрик канала. Будут такие рубрики, самые-самые. В принципе, это не что-то новое, потому что уже есть самые древние города в мире, самые большие города в мире, самые крупные природные катастрофы и так далее. Но просто подобных видео потенциально еще будет много, а потому сделаю для них отдельный плейлист. Далее будет еще меньше. Медицина. История медицины, если быть точнее, где будем рассматривать, как выглядела медицина в прошлом, то есть в древности, в средневековье, а медицина древнего Египта, Греции, Рима, Китая и все в том же духе. Будет еще рубрика организации. Это типа иллюминаты, опус Дей и все в том же духе. Теории заговоров, да. Экипировка. Буду рассматривать экипировку либо конкретных стран прошлых веков также, то есть подробно, допустим, экипировка... Римского легионера, экипировка воинов Греции, экипировка Китая, Японии и так далее. Будем и в том числе буду смотреть, ну например французских мушкетеров, японских самураев и так далее. Будет рубрика "Цивилизации", в которой ориентировочно в трех частях будет освещаться про каждую. Например, цивилизация Вавилона, Ассирийцы, Шумеры, те же Китайцы, Японцы, Ацтеки, Майя, Инки, Индия, Индейцы. В общем вы поняли, как я сказал ориентировочно в трех частях, то есть становление, расцвет и когда они все кирдыкнулись. И последнее, несколько, скажем так, спорное, потому что пока не знаю, что делать, создание империи. Та же Римская империя, Вавилонская империя, Ацтековый Мая, Монгольская империя, Китайская, Японская империя, до сих пор, по сути, существующая. Но вот в чем вопрос. По сути, если есть период империи, то это можно отнести в рубрику цивилизации. Вот такие вот спойлеры. И напоследок скажу еще вот что. Все те, кто предлагали идеи для роликов, я вас помню, не переживайте, не, вы предложили много идей, их около 40, но чтобы было понятней, я говорил о том, что за этот год планирую сделать 100 новых роликов, и даже придерживаясь этого плана, у меня уже сейчас тематик, по которым я буду делать видео, хватит на три с половиной года, да-да-да, три с половиной года, то есть их около 350, а чтобы было совсем понятно, еще даже месяц назад их было 260 или же 270. Я вас всех сохраняю, и как я уже неоднократно писал в комментариях, если тему нахожу интересной, буду делать. Хотя неинтересные вы еще не предлагали. И в таком случае еще один спойлер. Либо после моего марафона про марш Великого Рима, либо параллельно вместе с ним, скорее всего второе, будет выходить побольше видео, которые посоветовали вы. Не все 40 штук, но достаточно. Какие именно, пока не знаю. Могу сказать следующее. После кавалерии будут финикийцы и история огнестрельного оружия. Дальше пока не знаю, посмотрим. Так вот и живем. Если вы дослушали до этого момента, Значит, нам было нечем заняться, потому что зачем меня слушать мой бред так долго. Anyway, благодарю всех, кто дослушал до сего момента и убедительно прошу комментарии по всему, о чем я попросил. Это важно. Спасибо за внимание, комментируем и ждем видео, оно скоро. Счастливо.